Взять кредит под материнский капитал – это единственный способ прямо сейчас, а не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, использовать сертификат на покупку либо на строительство жилья. Оформить заем можно уже сегодня, а погасить его пенсионный фонд в рамках федеральной программы. Нужно лишь собрать документы и оставить заявку. Остальное дело техники. Мы выдаем кредиты под материнский капитал уже 7 лет. Это возможность получить деньги сразу, независимо от кредитной истории. Это выгодные условия, рассмотрение заявки за один день, и гибкая комиссия. Займы под материнский капитал в Нижегородском кредитном союзе это минимальный пакет документов, деньги в день сделки, одобрение независимо от кредитной истории, отсутствие необходимости подтверждать доход, низкая комиссия. Займы под материнский капитал можно потратить только на улучшение жилищных условий, а именно купить квартиру, купить частный дом, Купить комнату в коммунальной квартире или общежитии, выкупить долю у родственников, например, либо построить дом. Покупать недвижимость вы имеете право в новостройке на вторичном рынке у родственников. Если вы решили не терять времени и использовать сертификат через заем, то сделка пойдет по следующей схеме, в зависимости от того, покупаете вы или строите. При покупке жилье вам нужно лишь найти подходящий объект, заключить договор займа и получить деньги, купить жилье и погасить заем средствами капитала. При строительстве вы находите земельный участок и получаете разрешение на строительство. Заключаетесь договор займа, получаете деньги, можете начать строительство, погашаете заем средствами капитала. Если документы в порядке, деньги вы получаете на следующий день после обращения. Да, законно. Материнский капитал можно законно использовать только на четыре направления. А именно, улучшение жилищных условий, оплата образования, накопительная часть пенсии матери, адаптация ребенка с инвалидностью. Важно, что под материнский капитал легально можно выдавать кредиты только на улучшение жилищных условий, а это покупка или строительство жилья. Преимущество займа – это сэкономленное время, ну и силы. Исключение – это ипотечный кредит. Хоть завтра оформляйте заем и распоряжайтесь сертификатом. Как обналичить материнский капитал? Никак. Обналичивание – самое вредное слово в сделках с материнским капиталом. Не дайте мошенникам себя обмануть. Используйте сертификат законно. Расчеты наличными в сделках с материнским капиталом запрещены строго без знал. Обналичить материнский капитал законно – это купить квадратные метры, в том числе у родственников, либо построить жилье. Банки и кредитные кооперативы – это основные типы финансовых организаций, где можно получить заем под материнский капитал. Микрофинансовые организации, например, по закону не имеют возможности выдавать такой заем. Если обращаетесь в кредитный потребительский кооператив, то проверьте кредитный потребительский кооператив должен работать более трех лет иметь свидетельство саморегулируемой организации и находиться в реестре кредитных потребительских кооперативов на сайте центрального банка российской федерации только кооперативы старше трех лет имеют право выдавать кредиты на покупку или строительство жилья под сумму семейного сертификата большинство документов уже есть на руках паспорта свидетельство о рождении детей семейный сертификат и нн скорее всего будет не хватать свежей выписки из ЕГРН, заказывайте ее в МФЦ и выписки об остатке средств семейного капитала, заказывайте ее в пенсионном фонде.